Если беременная женщина заболеет гриппом или краснухой, подхватит герпес или корь, вероятность развития катаракты у плода становится очень высокой. Даже простой дефицит витаминов А или Е, фолиевый и пантотеновый кислот в питании беременной может привести к внутриутробной катаракте. Несовместимость резус-фактора у матери и будущего ребенка также опасна. Причем врожденная катаракта обычно сопровождается другими заболеваниями. Глаукомой, гипоплазии или атрофии зрительного нерва. Осложненная катаракта может быть травматической, токсической или лучевой. Вот сейчас все идет к тому, что транспорт станет беспилотным. Авто без водителя получает и обрабатывает информацию о дорожной ситуации при помощи мощных лидаров, работающих в инфракрасном спектре. Такое излучение может провоцировать развитие лучевой катаракты. Если у вас дома идет ремонт, не рекомендую снимать защитные очки, ведь поры обычной нитрокраски запросто могут стать причиной токсической катаракты. Из-за тупой травмы или проникающего ранения глаза хрусталик нередко сдвигается или нарушается его передняя капсула. Тогда влага передней камеры проникает внутрь, провоцируя разбухание волокон хрусталика и его дальнейшее помутнение. Это травматическая катаракта. Считается, что есть три типа показаний на замену хрусталика. Оптические, рефракционные и медицинские. Оптические показания – это когда старение хрусталика дошло до логического конца, то есть он потемнел. При этом пациенту кажется, что ему в глаз как будто вставили закопченое стекло. Бывает и по-другому. Пациент, который читал в очках, вдруг с удивлением замечает, что без них ему теперь видно лучше. Обычно люди радуются. Но на самом деле это тревожный симптом. Когда человек уже не видит предметы и остается только светоощущение. Это последняя стадия катаракты. До нее лучше не доводить. При зрелой и перезрелой формах страдает связочный аппарат и капсула хрусталика. Его удаление довольно травматично и разрушает нежный внутренний слой роговицы. Но не всегда основанием для замены хрусталика является именно катаракта. Имплантированный искусственный хрусталик может изменить рефракцию глаза до желаемой величины, то есть подкорректировать слишком большой минус или плюс, устранить астигматизм. Возрастная катаракта на замененном хрусталике не развивается, и оптика глаза всегда остается стабильной. Замена хрусталика по рефракционным показаниям ⁇ это полноценная альтернатива лазерной коррекции. Нередко рекомендуется пациентам старше 40-45 лет, когда появляются первые симптомы пресбиопии, то есть возрастной дальнозоркости. И, наконец, медицинские показания для замены нашей природной интракулярной линзы. Например, при серьезной травме, когда возможен риск смещения хрусталика, он буквально проваливается в стекловидное тело. Или когда собственный хрусталик становится причиной образования глаукомы, заболевания, для которого характерно повышение внутриглазного давления. То есть те случаи, когда менять родную линзу на искусственную, приходится из-за риска развития каких-либо патологий. Только основных методов диагностики катаракты насчитывается 6. Начинается все с визометрии, то есть проверки остроты зрения. Дальше идет биомикроскопия, осмотр передней части глазного яблока и офтальмоскопия, исследование глазного дна. Обязательно проводится периметрия, тест полей зрения, тонометрия, проверка внутриглазного давления и определение размеров различных отделов глаза, биометрия. Кроме основных методов диагностики, есть еще дополнительные, которых гораздо больше. Но не будем в них углубляться, а лучше поговорим о том, как срочно нужно оперировать катаракту. В поликлиниках окулисты часто говорят пациентам, у вас ранняя стадия заболевания, вмешательства не требуется, вы с этим еще много лет можете жить, катаракта должна созреть. Это ошибка. Катаракта не фрукт. Если диагноз поставлен, это уже достаточно основания для операции, и лучше с ней не тянуть. Чем моложе катаракты, тем мягче хрусталик и меньше риск осложнений. Когда катаракту оперируют на поздних стадиях, вероятность осложнений может доходить до 30%. На ранних стадиях это, как правило, не более 2%. А в случае применения самого современного оборудования, большого опыта хирурга и точного подбора имплантата, осложнений, скорее всего, не будет вообще. То есть успешность операции будет вплотную приближаться к 100%. Хирургия катаракты в офтальмологии, как операция по удалению аппендицита в общей хирургии, самая базовая и предсказуемая в стандартном случае, когда мы, образно говоря, не стали дожидаться перитонитов. И самая творческая вне стандартного. Если все идет по типовому сценарию, даже у малоопытного хирурга все получится. Если же что-то пойдет не так, то найти выход из нестандартной ситуации сможет только профессионал. Лично мне еженедельно приходится исправлять ошибки, допущенные менее опытными коллегами. И тогда операция, которая в норме должна занимать не больше 10-15 минут, затягивается на час, а то и дольше. То есть глаза в буквальном смысле слова приходится спасать.